Самоизоляция вовсе не повод грустить. Это замечательное время, чтобы заняться многим полезным. А, например, можно заняться спортом. Также не стоит забывать и о интеллектуальном труде. Лично я очень люблю собирать кубик, -кубик. Также можно смотреть познавательные онлайн-курсы. Могу посоветовать мой любимый мастер СМИ. В общем, заняться можно многим. Главное этого хотеть. Перед просмотром рубрики «Реальность» советую тебе подписаться на канал моего друга Евгешу Всезнамуса. Он делает забавные видеоролики и переозвучки. Даже я иногда ему помогаю. Ссылка находится в описании. <laughs> <laughs> <laughs> mm hmm hmm <laughs>